Всем привет! Сегодня говорим о электронных сервисах, которые улучшают доступ пациента к медицинским услугам, ускоряют обмен информацией между госучреждениями и изымают из обращения лишние бумажные документы. Речь пойдет о электронной системе здравоохранения. Она имеет ключевую роль в процессах трансформации финансирования здравоохранения в Украине. Благодаря электронным данным, процессы в медицине стали более открытыми и прозрачными. Также цифровая трансформация улучшает доступ к медицинской помощи для пациента. Она направлена на удобство для пациента как пользователя медицинской системы. Речь идет об электронной медицинской карте пациента, которая наполняется электронными медицинскими записями. В том числе о вакцинации, электронных направлениях, рецептах, а также о таких сервисах, как ковидные сертификаты, электронные медицинские заключения о рождении ребенка и о временной нетрудоспособности. На сегодняшний день один из самых актуальных это ковидный сертификат. Все, кто ранее изъявил желание, может принять участие в бета-тестировании формирования сертификата в мобильном приложении DIA. Период бета-тестирования уже завершается, и совсем скоро все пользователи приложения смогут сформировать ковидный сертификат для себя. В дальнейшем сертификат можно будет получить также и у врача, с которым подписана декларация. Формирование ковидного сертификата происходит на основе данных, которые внесены врачом для пациента в электронной медицинской карте. Поэтому очень важно, чтобы врач не забывал вводить корректные и полные данные. Ковидный сертификат может быть сформирован при наличии информации о том, что человек либо получил необходимое количество доз вакцины от коронавируса, либо имеет клинические показания из-за того, что переболел ковидом, либо имеет отрицательный результат теста. Ковидный сертификат будет использоваться как внутри Украины, так и для зарубежных путешествий. Другой, не менее актуальный документ это международное свидетельство о вакцинации. Его могут получить те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Он тоже может быть использован для путешествий за границу. Но такой документ можно получить только в бумажной форме у семейного врача или в любом медицинском учреждении, которое подключено к электронной системе здравоохранения. Указанный документ уже ратифицирован и Украиной, и международным сообществом. Yes! На этом все. Будьте здоровы. Пока.